Здравствуйте. В Беларуси объявлен референдум по изменениям в Конституцию. На 27 февраля вы, наверное, уже слышали. Вопрос там будет один, и звучать он будет так. Поддерживаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Беларуси? И мне есть что сказать по этому поводу. Сущность этих изменений и дополнений мы относительно недавно довольно-таки подробно разбирали в длинном ролике с Алексеем Кудрицким. С тех пор в этом документе по результатам всенародного обсуждения из важного добавился только один пункт. О том, что демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе государственной идеологии. В остальном там все осталось по-прежнему, поэтому большой наш ролик сохранил актуальность. И за подробным разбором всех отсылаю туда. Ссылочка будет, смотрите. А сейчас хотелось бы вот буквально на пальцах, помпун там, самое основное и быренько так, что плохо в этой самой новой конституции. Во-первых, плохо то, что эта конституция каких-то иных, других, все решают иные, все интересное будет потом. Например, в статье 64 так незаметно к нам подкрадываются какие-то иные цензы для депутатов и других лиц, избираемых на государственные должности. Раньше в Беларуси цианс избирательный был ровно один. Это возрастной ценз. То есть избирать и избираться можно было с определенного возраста. Да, как бы в этом процессе не могли принимать участие заключенные, но только пока они заключенные. То есть это временное явление, они выходят на свободу и присоединяются к нашему празднику. Теперь мы делаем решительный шаг от всеобщих выборов к цензу как до революции, судя по всему. А что это будут за цензы? Дело в том, что это тоже будут определять какие-то другие люди в каких-то иных законодательных актах после референдума. Что они придумают, не могу вам сказать. На самом деле они могут придумать просто все, что угодно, потому что новая версия Конституции в этом вопросе никак не ограничивает. Хотя должна быть. Еще более интересный пример – Всебелорусское народное собрание. Предполагается, что мы придем на участки и проголосуем за то, чтобы сделать это собрание центром политической системы, обладающей какими-то поистине немыслимыми полномочиями. Оно может ну, буквально все. Просто все. Кто, как и кого должен выбирать или делегировать в это собрание? А это снова будут определять какие-то иные люди в каких-то других законодательных актах после референдума. Статья 144. Закон, определяющий компетенцию, порядок формирования и деятельности Белорусского Народного Собрания, подлежит принятию в течение года со дня вступления в силу изменений Конституции. То есть, если в течение года, после референдума, наш парламент по инициативе администрации президента, например, решит, что... Всебелорусское народное собрание формируется, например, из старших сыновей глав райисполкомов, а будет все по-честному, потому что, ну вы же на референдуме, мы же делегировали им такое право решать, когда, кого и на каких условиях отправлять в это Всебелорусское собрание. Да, в проекте Конституции, из проекта Конституции мы знаем, что там должны быть представлены представители законодательной и судебно-исполнительной власти, местных советов и гражданского общества. Но что такое гражданское общество, мы на данный момент тоже не знаем. Это будет определено другими людьми в каких-то иных законодательных актах, скорее всего после референдума. Так что старшие сыновья еще имеют шанс туда попасть, например, от гражданского общества. А, и, как бы, чтобы закрыть тему вот этих непоняток, скажу, что идеология белорусского да, государства, на основе которой строится наша демократия, она ведь на данный момент тоже неизвестна. То есть, ее тоже, скорее всего, придумают как-нибудь потом. А второе. Чем плохо, чем плоха эта самая новая конституция? Меня лично очень смущает, а, как бы, та ее часть, которая относится к теме здравоохранения. А раньше было сказано, что в старой версии гражданам РБ гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях. А стало бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленным законом. А, вроде бы не такие уж заметные отличия, но обратите внимание на то, что во-первых исчезли медицинские учреждения государственные из формулировки. То есть, страховая медицина, при которой государство оплачивает всем некую базовую минимальную страховку на уровне клестира и аспирин, и вы идете с ней уже в частное медицинское учреждение, вполне соответствует данной формулировке. Ну и, если вы заметили, то в некотором смысле снова появляются наши иные. В порядке, установленном законом. Гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение, в порядке, установленном законом. И этот порядок тоже определят как-нибудь потом. А ведь как бы, ну, это конкретизация этой формулировки, это важно. А вдруг в порядке окажется, что не для всех, не всегда, и тому подобные вещи. Вы, конечно, можете сказать, что может мы здесь натягиваем слову на глобус, а вдруг просто поменяли формулировку, ну, просто, ну, криво сформулировали, грубо говоря. И тут у меня есть личный вопрос, а зачем ее было тогда менять? Просто большая часть статей, больше половина статей перекочевала из старой конституции в новую без всяких изменений. И даже от провластных всяких политологов и экспертов я неоднократно слышал мысль в порядке этого всенародного обсуждения, что давайте все-таки оставим старую версию, чтобы хотя бы, как бы не будоражить общественное мнение. Но ее не оставили старую версию, а поменяли. И мне кажется, это говорит о том, что все-таки на медицину у наших властей есть какие-то интересные планы. В-третьих, чем плоха новая конституция? Это конституция безответственного президентства. Любой бывший президент получает иммунитет от уголовного преследования за все, что бы он не сделал, находясь на посту президента. Да, там теоретически это самое всебелорусское собрание может объявить ему импичмент. Но если как бы не объявила и вскрылась потом, то он совершенно не подсуден в принципе. Так записано в Конституции. Это странно, но мы же понимаем, кто имелся в виду. И в-четвертых, тут совершенно недавно появился еще один, довольно, по-моему, сильный такой аргумент против этой самой новой Конституции. Поскольку обещал быренько, так сказать, я не буду вдаваться в детали, но поверьте на слово, это наша новая модель. Управление, она немножко слизана с казахской. Мы понимаем и знаем, что это Лукашенко должен был возглавить, должен возглавить всебелорусское народное собрание, состав которого он лично отберет. Мы уже знаем, что туда не предполагается прямых выборов. Это не граждане придут на участки и будут его выбирать. Это разные органы власти будут делегировать как туда каких-то людей. Некоторое время Лукашенко должен совмещать должности президента и главы всебелорусского народного собрания. Это тоже прописано в Конституции. А потом он должен оставить президентский пост, отойти немножко в тень и используя всебелорусское собрание, дергая за ниточки рулить марионеточным новым президентом. Примерно как Назарбаев, дергая за ниточки, рулит президентом Такаем. Ах да! Кажется, Назарбаев додергался. Кажется, уже никто не рулит президентом Такаевым. А многочисленную родню елбасы очень энергично очищают из всего государственного аппарата. То есть, буквально перед референдумом мы нам продемонстрировали такой яркий, удивительный пример о том, как это на самом деле может работать. И тут к нашим элитариям возникает вопрос другого свойства. Ладно, вы считаете идиотов нас, и считаете, что мы должны прийти и выбрать кота в мешке, а все интересное вы допишите потом. Ну, а сами-то вы после этого кто? То есть, ну, видно же, что есть побочки, очень сильные побочки, почему мы настаиваем на этом решении. Ну, как мне кажется, э, просто у нашей власти есть только один крепкий твердый принцип никогда не признавать свои ошибки. Это как-то связано с яйцами, представлениями о мужественности. Вот не признавать ничего, не уступать никогда, иначе подумают, что мы слабаки, не мужики. Поэтому мы будем продавливать любое однажды озвученное решение. Каким бы идиотским оно не было. Вот. Но это, в общем, их проблема, а я бы хотел поговорить еще немножко про мы уже закончили с основными минусами, мне кажется, этого достаточно про глубинную сущность всех этих процессов. Сейчас я вот в эти глубины нырну, и будет крайне неприятно. Американский ученый Дэвид Харви назвал События, происходящие буквально с 70-х годов прошлого века. Реставрация классовой власти. Формулировка такая мудреная. Но по-простому это превращение обычных простых людей, которые зарабатывают своим трудом, снова в холоп. Что бы ни происходило, какие бы ни происходили события, какие бы ни происходили перемены, на, долго, на долгой дистанции внезапно оказывается, что... Слой политических администраторов и крупный бизнес все меньше зависит от простых людей, которые вроде как по-прежнему избиратели и налогоплательщики. А эти самые простые люди зависят от них все больше. Все больше попадают под их каблук и как бы мы действительно как будто в какой-то 19 век возвращаемся. И это такой процесс медленный, ступенчатый, но неуклонный последние много десятилетий. И забавный парадокс. Наша ситуация, как мне кажется, состоит в следующем. Обычно на постсоветском пространстве мы штурмовали очередную ступеньку этой реставрации классовой власти через Майдан. После которого выяснялось, что новая демократическая власть может такое, о чем старый диктатор даже и мечтать боялся. Могут объявить вообще любых противников, агентами Путина, натравить на них правосеков, которые вообще правовыми рамками не ограничены. Может мотивировать любое свое решение тем, что иначе Путин нападет. И если бы, например, победила Тихановская в 2020 году, скорее всего, мы бы поднялись вот на очередную ступеньку реставрации классовой власти по какому-то сценарию близкому к украинскому. Но Тихановская не победила. И мы пришли к точно такому же, точно такой же. В стадии очередной реставрации классовой власти не через Майдан, а очень аутентичненько и самобытненько через Анти-Майдан. Вот белорусские националисты десятилетиями мечтали о сказочной стране, Великом княжестве Литовском, где правит 5% воинского сословия, которому можно все Мечты сбываются. У нас есть прослойка силовиков, определенный процент, которая может все. Сажайте, бейте, убивайте. То есть, как бы в 2020 году было, не было зафиксировано ни одного нарушения со стороны органов внутренних дел. То есть, можно все. А, ну Если серьезно, конечно, говорить, то силовики, чтобы они о себе не думали, это никакая не шляхта и никакой не правящий класс и не сословие. Это инструмент в руках некой правящей прослойки. Но заметим, что внезапно, в 2020 году, в 2021, власть осознала, что может использовать этот инструмент без ограничений. Захотели и вперед. Инструмент послушан, остальные просто ничего не могут сделать с этим. И это как раз э, про господство узкой группы элиты над серой массой. Цензовые выборы. Когда вот цензов не было и вдруг они какие-то должны появиться. Это про господство узкой элитной группы над серой массой. То есть тут даже фальсифицировать ничего не надо. Тем более, что все хуже получается. То есть мы просто с помощью цензов можем отрубать целые социальные группы вообще от процесса голосования. Всебелорусское народное собрание, которое не свинка и не морская, оно как бы про то же. Это фактически схема, которая обеспечивает полную независимость вот этих тысяча двухста лучших людей во главе с их предводителем от воли изъявления населения даже в теории. То есть население их не выбирает, они там выбирают сами друг друга. То есть это тоже про господство узкой элитной группы над основной массой населения. И что я это почему вообще все говорю? К тому, что, мне кажется, многие недооценивают, насколько все плохо. Дело в том, что это не сбой в системе, то, что произошло последние несколько лет. Это не ночной кошмар, из которого можно проснуться. Это не мутация, которая сожжет сама себя. Хотя вот эти, может быть, они и их своих талантами. Но в результате, учитывая вот эту большую мировую волну, когда они сожрут себя, скорее всего, мы получим новую ступень реставрации классовой власти и кучку еще более оборзевших элитариев, потому что тропинка протоптана, Потому что так можно, потому что никто ничего не сделает и так далее. И потому что волна, которую никто не мог остановить десятилетиями и не пытался остановить. ее часто пытались оседлать, но никогда не повернуть 5. И самое обидное, мне кажется, то, что эту волну, которая наконец до нас докатилась в полной мере, мы просто не знали ее в полной мере, что эту волну запустила на самом деле сущая мелочь. Отсутствие классового сопротивления низов растущим аппетитом верхов. Люди забыли, что они не в церкви, что пусть к спасению сугубо коллективен. Захерели профсоюзы, захерели левые классовые партии, черви сажали изнутри первое классовое государство рабочих и крестьян. И вот, встречайте. Вот, наконец, мы получили то, что имеем. Подумайте об этом на досуде. До скорого, я надеюсь.